С вами Владимир Чернов. и сегодня мы поговорим об очистке организма, в частности, желудочно-кишечного тракта. В йоге существует множество очистительных процедур, так называемых КРИ. Однако эхотерапия и профилактика сахарного диабета предлагает одну из простейших. Сахаджа Басти Крия. Техника выполнения. Развести стакана лимонного сока и растворить чайную ложку соли, предпочтительно брать морскую нерафинированную соль, полтора полутора литрах чистой теплой воды и выпить полученную смесь. Сразу же после этого выполнить паваную муктазину. Исходное положение, лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ладони обращены вниз, ступни сведены, взгляд направлен вперед. Медленно вдохните через нос, выпячивая живот. Задержите дыхание, поднимите правую ногу и согните ее в колени. Обхватите голень обеими руками и прижмите к животу. Сохраняйте позу несколько секунд. Три дыхания. Затем опустите руки, вытяните их до стуловища. Ногу распрямите, пальцы негните. И вместе с выдохом опустить, приняв исходное положение. Сделайте упражнение для правой, для левой ноги. Затем еще раз для обеих ног одновременно. После этого вытяните ноги вертикально вверх и медленно пустите их на пол. Движение правой, левой, а затем обеими ногами считайте за один раз. Повторите упражнение как минимум три раза. Внимание концентрируйте на печени, когда прижимаете ноги к животу, и на кишечнике, когда распрямляете ноги. Вообще-то упражнение нужно выполнять до позыва вагдификации. Это до 10 раз. Начинайте Павана Муктасана всегда с правой ноги. В таком случае все отработанные продукты кишечника начнут продвигаться в нужном направлении. Павана Муктасана стимулирует работу печени и желчного пузыря. Поза очень полезна для тех, кто хочет нормализовать вес, она укрепляет мышцы брюшного пресса и формирует талию а также производит массаж печени. Это упражнение также выводит газы из кишечника и помогает избавиться от запоров, боли в животе и спине. Лучше всего делать пава на утром натощак и ни в коем случае не после еды. При выполнении сахаджа крии вода вымывает разложившуюся желчь и слизь из желудка и тонкого кишечника потом попадают в толстые кишки и разжижает их содержимое, которое затем выбрасывается из организма вместе с отходами и ядовитыми веществами. Ни одно известное слабительное, никакая клизма не в состоянии проделать все это настолько безвредно и настолько радикально и эффективно, как совершает это Сахаджа бастикрия Лимонный сок выступает здесь одновременно и в качестве лекарства, и в качестве диетического продукта. Поскольку обладает некоторым слабительным действием, он сообщает смеси приятный вкус и содержит известное количество кальция, который абсолютно необходим для поддержания здоровья при очистительных процедурах. Сахаржаба стеклея должна выполняться как минимум два раза в месяц. В следующем видео расскажу вам о позе плуга хавасане и о ее воздействии на печень и диабет второго типа. До новых встреч. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на канал.